Сложно поверить, однако этому телефону исполнилось уже целых четыре года. Да, как же быстро летит время. А, Время-то действительно летит, однако у меня есть четкое ощущение, что именно ему абсолютно все равно на него. Ибо даже спустя четыре года после презентации этот iPhone остается одним из самых популярных и наиболее используемых у огромного количества современных пользователей. И это, кстати, не только с точки зрения вторички, но и рынка новых устройств в принципе. Перед вами iPhone 10R, или XR, или XR, или тот самый разноцветный айфончик. Вот как вам больше нравится, так и называйте его. Однако на протяжении всего периода эксплуатации я по большей части использовал второй вариант. А может, первый. Да какая, в общем-то, и разница. Вспоминая те времена, когда я был еще молод и не знал всех тех забот взрослой жизни, которые у меня есть на сегодняшний момент, этот цветастый друг дарил мне позитивные эмоции в течение двух лет активного использования. Два года чистого технологического удовольствия. Возможно, вам кажется, что у меня кукуха поехала, ведь ты чё, дядя, алло, это всего лишь цветной кусок железа. И вы будете правы, так оно и есть, но именно этот iPhone из всех, которыми я пользовался, запомнился мне больше всего, наверное, из-за того, что этот телефон я приобрел в период, когда в моей жизни все события закрутились-завертелись слишком быстро. Окончание школы, стремительный рост канала, первый ролик миллионник, поступление в МГУ, первый курс на моем любимом факультете иностранных языков регионоведения, первая сессия, получения водительских прав, пандемия и много чего еще интересного. Поэтому это непростая трубка для меня, это устройство, с которым я рос и развивался как личность, как специалист своей области и с которым мы сняли не один десяток роликов для этого канала. Может это будет звучать немного странно, но для меня это самый любимый iPhone из всех тех, что у меня были. И с точки зрения характеристик, и внешнего вида, и взаимодействия с гаджетом в целом. Кстати, если что, все спецификации 10R будут в описании к этому видео. Посвящать их перечислению отдельную часть ролика не вижу абсолютно никакого смысла, однако затронуть отдельные, наиболее значимые компоненты устройства все же стоит. Помните этот момент, когда после презентации практически все в унисон говорили, что дисплей нового iPhone 10R это вообще что такое? Всего лишь 720 пикселей, а для диагонали в 61 дюйм это вообще неприемлемо, а вкупе с этим жирнющими границами по периметру экрана вообще ужас. Пользоваться вот точно, точно будет невозможно. И знаете что? Это ничуть не помешало компании продать к сентябрю 2020 года порядка 77,5 миллионов копий по всему миру. Субъективно скажу, что здесь классический, хороший по цветопередаче рейтинг на дисплей которого хватает даже с разрешением 720 пикселей и да на нем вполне можно смотреть ролики на youtube с таким качеством поверьте разницу может ощутить только максимально искушенный владелец айфонов одно ну или при детальном сравнении лоб в лоб с теми же 12 моделями к примеру то же самое касается и более явно границ дисплея в сравнении с более поздними поколениями смартфонов компании так что не переживайте все здесь нормально пользоваться вот этим вот вот этим вот можно Здесь даже говорить особо ничего не стоит. Хорошая, добротная батарейка, которой вам честно, хватит э, на 2-3 часа при использовании телефончика в режиме нон стоп да. И до 8 часов в смешанном формате. То есть на полноценный рабочий день смело можете рассчитывать. А, ну и статус износа батареи выглядит за 2 года ну вот как-то так. Полезная информация. По процессору и производительности скажу одно: на iOS 16.2 телефон работает как надо, без явных подтормаживаний. Но субъективно, опять-таки, несколько хуже, нежели чем на iOS 15. Говоря в использовании ресурсов приложений пока пока проблему телефоны с этим нет и переживать за актуальность аппарата на данный момент это вообще не тот вопрос который должен находиться у вас во главе угла года полтора-два точно можете рассчитывать на актуальность получаемых обновлений поддержку актуального софта и прочих плюшек в ios 100 процентов этот параметр бесспорно делает 10R одним из лучших смартфонов в истории компании Apple. При диагонали установленного дисплея сам по себе iPhone получился относительно компактным и довольно удобным для использования даже одной рукой. И, кстати, да, я не шучу, телефоном реально удобно управлять одной рукой. Левый или правый, какой вам больше нравится. Это такая золотая середина между моделями поменьше, в виде iPhone 10 10S и гигантскими Max версиями. здесь уже пошел не самый приятный разгон за весь ролик, ибо, во-первых, в качестве основного компонента для рамки по периметру устройства используется не хирургическая закаленная сталь, а всего-навсего всего тысячный алюминий, который хоть и прочный при воздействии на смартфон внешней среды, но все-таки оставляющий на себе явные сколы и потертости. А во-вторых, сходящая краска в отдельных участках этой самой рамки. Не знаю, возможно, это лишь особенность моего экземпляра, но если этот ролик смотрит владельца iPhone XR, что логично так оно и есть, напишите, пожалуйста, в комментариях, встречались ли вы вот с таким нюансами на своем смартфоне. Вообще, если говорить грубо, с долей скептицизма и предвзятости, iPhone 10R это максимально бюджетный iPhone, на котором явно сэкономили. И об этом говорит практически все. Одна камера, хоть и создающая хорошие снимки в дневное и ночное время суток, материалы корпуса, дисплей и так далее. Именно в этом телефоне все сделано на уровне хорошо. То есть такой серьезной, твердой четверки. И никак иначе. Но ну, не дотягивает он до премиальной линейки, и, увы, никогда он там стоять не будет. Но ему это и не нужно. Это тот случай, когда ты настолько крут, умен и уверен. Себе, что даже понтоваться в обществе не нужно. Ты просто идешь своей дорогой и делаешь свою задачу по жизни. Здесь и тер все то же самое. Это действительно хороший, добротный смартфон, которым можно и нужно и не стыдно пользоваться даже спустя 4 года после выпуска. Однако, знаете, что я вам скажу? Цены на него при этом, особенно на новые, не ресейл и не у Версии, не бюджетные, как это стало модно говорить в современном мире, от слова совсем. На момент выпуска этого ролика цена за версию на 128 гигов составляет порядка 34-35 тысяч рублей. Рублей. С ресейл-версиями все чуть лучше, но не сильно и за такую же комплектацию в этом случае попросят 27-28 тысяч. Даже не знаю, что и отвечать-то на вопросы целесообразности приобретения iPhone 10 XR в 2022 и 2023 году. Субъективные и по-хорошему, я бы не рекомендовал приобретать R-ку в качестве основного телефона в 2022 и уж тем более в 2023 году, тем более, что есть более новый, свежий вариант в качестве 11-го iPhone, который по сути является логическим продолжением 10R. Накидывайте сверху 6-7 тысяч и берете более Актуальный телефон. Однако, если вы недавно приобрели 10 и продолжаете им пользоваться, не беспокойтесь и получайте истинное удовольствие от использования этого прекрасного телефона. А на этом, пожалуй, все. Не забывайте про лайки этому Видосябовскому и подписочки на канал. До встречи в следующих выпусках. Чао, какао!